Привет, на связи Илья Кутихин и студия сведений и мастеринга и комикс Мастер. И тема сегодняшнего видео – топ программ для создания музыки на компьютере. Сразу оговорюсь, что все представленные в этом видео программы являются профессиональными и позволяют создавать музыку от простой записи вокала и живых инструментов до сложнейших аранжировок. С использованием живых инструментов, синтезаторов, сэмплов и всевозможной обработки. Ни одна из них не лучше других. Вопрос только в том, какую музыку ты собираешься делать и какая программа удобнее лично для тебя. На канале студии регулярно проходят розыгрыши призов, поэтому подписывайся и жми на колокольчик, чтобы быть в курсе новостей и участвовать в розыгрышах. И начинает наш рейтинг программы, ставшая самой популярной как за рубежом, так и у нас – FL Studio. Программа изначально разрабатывалась для создания электронной музыки, но сегодня также широко используется для написания рэп-треков, битов, хотя я встречал даже джазовые и симфонические треки, сделанные во Fruity Loops. FL Studio стала такой популярной благодаря простому и очень понятному интерфейсу а также очень удобному модулю для создания барабанных партий с кучей настроек. Еще один плюс – продвинутое управление миди-инструментами. По мнению многих, Piano Roll Fruity Loops остается лучшим и самым удобным из всех известных. Правда, это не более чем просто мнение. Производители музыкального софта не стоят на месте и постоянно совершенствуют свои продукты. Из преимуществ FL Studio также впечатляющий набор синтезаторов, от простейших до продвинутых, позволяющих создавать звуки любой сложности. Синтезаторы уже поставляются с большим количеством пресетов. Также в комплекте идет масса сэмплов. Конечно же, вся эта красота только в платной, полной версии фруктов, но если решишь остановиться на ней, с этого момента можешь не искать другие виртуальные инструменты. Все необходимое для написания электронной музыки уже есть во фруктах. Из недостатков программы неудобство записи живых инструментов и голоса. То есть, конечно же, ты сможешь записать их так же качественно, как в любой другой. Но все-таки программа создавалась в первую очередь для электроники и работает с живыми инструментами чуть менее удобно, чем специализированные. Еще один минус: все эти замечательные синтезаторы потребляют немало ресурсов компьютера, поэтому работу над треком лучше разбивать на два этапа: творческий, то есть создание ранжировки, а потом технический, когда песня сохраняется по отдельным дорожкам и окончательно сводится в другом секвенсоре. Продолжает наш рейтинг Ableton Live. Программа также изначально создавалась для электронной музыки, но давно и успешно используется для написания симфонической и саундтрековой. На самом деле ты без проблем запишешь и сведешь в ней хоть дабстеп, хоть Metal трек. Но вернемся к электронной музыке. В чем огромное преимущество Ableton перед FL Studio это в том, что в Ableton заложена возможность живых выступлений, режим Session View. То есть ты можешь создать заготовки из кусочков мелодий, барабанных партий, эффектов и буквально на лету компоновать, импровизировать, смешивая их в различные последовательности и создавая новые эффекты буквально на ходу. Поэтому если в дальнейшем планируешь выступать вживую, Ableton – идеальное решение. Ableton также имеет впечатляющий набор синтезаторов и массу сэмплов в комплекте. Опять же, конечно, в полной версии. Разработчики пошли по интересному пути и создали расширение Max for Live. Этот продукт позволяет расширять и изменять Live посредством создания инструментов, аудиоэффектов и midi почти до бесконечности. Ты можешь сам создавать свои инструменты и эффекты. Отличительной особенностью родных инструментов Ableton является низкая нагрузка на процессор. Но даже если ты используешь внешний синтезатор с большой нагрузкой на процессор, или просто проект содержит много каналов с синтезаторами и сложной обработкой, проблема решается элементарно. Функция Freeze включить ее на нужном канале, и Ableton конвертирует партию синтезатора в аудиофайл и подставит его на то же самое место. Таким образом нагрузка на процессор будет уменьшена. В любой момент, когда партию синтезатора нужно подправить, ты сможешь отключить функцию Freeze, внести правки и снова конвертировать партию в аудиофайл, сохраняя небольшую нагрузку на процессор. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы быть в курсе новинок. Экватор нашего рейтинга. Продукт известной немецкой компании Steinberg, которая раньше являлась законодателем на рынке музыкального софта. Cubase родитель всех секвенсоров, и большинство современных являются такими, какие они есть, именно потому, что таким является Cubase. На сегодняшний день программа широко используется как музыкантами электронщиками, так и для записи и сведения живой музыки. Правда, многие считают ее неудобной из-за множества рабочих областей, открытых одновременно. О вкусах не спорят. Но список известных пользователей Cubase впечатляет. Например, в нем творят Dead Mouse и Noise. По мере развития программа обросла массой полезных мелочей, таких как синхронизация дублей инструментов или вокала, продвинутый редактор вокала, позволяющий корректировать неточности вокальной мелодии без сторонних продуктов, таких как Melodyne. Все это можно сделать, не выходя за рамки Cubase. Также в состав секвенсора входит простой и удобный редактор барабанных MIDI-партий, широкий набор плагинов для обработки звука и виртуальных инструментов. Все это и многое другое позволяет Cubase долгие годы не сходить с лидирующих позиций в списках популярных секвенсоров. Prisonos Studio One – одна из самых молодых программ в этой области. В интерфейсе секвенсора логика и удобство. Неплохие встроенные эффекты, возможность сосредоточить все управление на одном экране, корректная работа с MIDI и удобная запись живых инструментов. Это реализовано в Studio One так, что им приятно пользоваться. Отвлекаться на технические заморочки в процессе почти не приходится. Достаточно включить Studio One и начать творить. Секвенсор поступает к верхним позициям рейтингов, но еще не готов сравниться с мастодонтами ни по популярности, ни по количеству предложенных инноваций. Но его достоинство отмечают композиторы, диджеи и авторы музыки для кино и рекламы. Многие домашние студии музыкантов ныне оборудованы Studio One, в пользу которой делается выбор на фоне наличия предложения от Стейнберг. И даже многие экспериментаторы из Ableton переходят на Studio One. Возможно, она занимает нишу посередине между профессионализмом Cubase удобством Logic и возможностями Ableton Live, при всем этом работая на PC, а не только на macOS. Кокос Reaper. Также очень популярный во всем мире секвенсор. Программа имеет огромный набор инструментов для обработки звука, но при этом всего один простейший синтезатор, один сэмпер и ни одного сэмпла в наборе. Также многие критикуют уж очень простяцкий внешний вид секвенсора. Чисто визуально Риппер действительно проигрывает своим собратьям. На первый взгляд, все вместе это огромный промах разработчика. На самом деле, все это часть его политики. Разрабатывая секвенсор, компания сделала ставку на предельную дружелюбность к ресурсам компьютера. В распакованном виде секвенсор занимает на диске Вдумайся около 60 мегабайт. Работать в нем можно даже на весьма слабеньком компьютере. Второй козырь программы. Ее интерфейс как конструктор можно переделать на свой вкус, переместив и перекрасив в любой цвет все основные блоки. Кроме того, есть немало бесплатных оболочек для рипера, с помощью которых ему легко придать внешний вид других популярных и симпатичных программ – Logic, Pro Tools и так далее. Еще один козырь секвенсора – его запредельная гибкость. Ты можешь назначить комбинацию горячих клавиш буквально на любую операцию, а также создавать целые цепочки операций – скриптов, которые программа выполнит по команде. На этом плюсы не заканчиваются. Секвенсор имеет массу мелких фишечек, облегчающих творческую работу и редактирование звука. В общем, при всей внешней скромности секвенсор легко соперничает со своими более гламурными коллегами.